Друзья, всем привет. Добро пожаловать на наш канал. Смотрите, с чего начать? Самый главный вопрос. Когда вы зарегистрировались, вы обычно перед регистрацией, у вас открывается вот такой лендинг, либо какой-то другой, они разные, их много, и вы оставляете свои контактные данные, и, соответственно, у вас открывается вот либо такое окошко, либо похожее, вы нажимаете «Войти» или «Зарегистрироваться», и у вас открывается бизнес-модель. Здесь у вас на экране, вы видите кнопочку «Подключить форсик», обязательно это сделайте, это Telegram-чат-бот, который будет вам помогать. Он сохранит ваши данные для вас, он поможет вам с вопросами, поможет вам с информацией о том, что это за бизнес, какие деньги можно заработать, что нужно делать. Все необходимые вам информация, все необходимые данные будут там, поэтому обязательно его подключите сразу, как вы только зарегистрировались. Если у вас есть Telegram, отлично. Если нет, установите, пожалуйста, его. Но я думаю, что практически у всех есть Telegram. Вот. Этот чат-бот это виртуальный помощник, поэтому можете писать ему сообщение, и автоматически система будет вам отвечать и давать рекомендации. Этот ролик обязательно посмотрите очень внимательно. Самый первый, самый важный. Здесь будет показываться о компании, как я уже сказал, какие деньги можно заработать, что необходимо делать, и как это все в двух словах работает. Все вопросы обязательно пишите на бумагу, какой-нибудь конспектик, ручку, да, то есть это, ну, обязательно. Если вы сейчас не можете посмотреть его на данный момент, обязательно сохраните ссылку вверху, либо подключите чат-бота, он потом вам даст эту ссылочку, вы сможете вернуться назад и уже дома посмотреть эту информацию. После того, как посмотрели первый видеоролик, посмотрите обязательно вот эти два внизу еще. Внизу есть ваш данные куратора, его мессенджеры. Можете всегда написать сообщение, связаться, задать вопросы и все остальное. Но вот эти три ролика посмотрите обязательно. Они могут быть немножко разные. На этом видеоролике я показываю вот этот ролик, но они могут меняться. Первый ролик основной, он может быть разных спикеров. Поэтому самое важное, это первый ролик, который вам необходимо изучить, чтобы понимать, как все работает и как все устроено. Значит, когда вы уже зашли в свой, вот так выглядит он на компьютере, вот так он выглядит справа э, на телефоне или на, в приложении, э, в зависимости от того, где вы зарегистрировались. Либо скачали приложение, либо просто через браузер в телефоне или компьютере вы изучаете эту информацию. Значит, смотрим, подключаем обязательно форсика, бизнес-модель изучаем. И как только вы досмотрели до конца, обязательно досмотрите до конца. Почему? Потому что э, этот ролик важно досмотреть до конца, и только после того, как вы его досмотрели, у вас активируется возможность дальше ну, этот, пройти на обучение. Пока вы это не сделаете, у вас, соответственно, кнопочки вот этой зелененькой не появятся. Поэтому ролик смотрим до конца. ну По, по крайней мере, 90% посмотрите информация. Это, это важно. Это поможет изменить вашу жизнь. Дальше у вас появляется несколько вкладочек. Продукт, регистрация, отзывы, профессионал автобонус и так далее. То есть вы узнаете о том, чем занимается компания, какие благотворительные проекты, как, что такое автобонус, какие отзывы, кто сколько заработал, какой продукт, где производство, возможность зарегистра... зарегистрироваться. Все это посмотрите обязательно, потому что это тоже, ну, это, это важно для вас. Еще будет у вас, возможно, кнопочка «Пройти тест», желтая такая, желтеньким цветом здесь. Тоже на нее нажмите, оставьте какие-то, заполните этот тест, в любом случае, это будет дополнительная информация, которая поможет, как говорится, с вами найти общий, скажем так, познакомиться с вами виртуально да, и понимать, как с вами общаться, более просто или более сложно. Вот, Как только нажали кнопочку «Заработок», обязательно это сделайте. Вот сейчас я здесь у меня номер телефона высветится, да, но вы, если его вводили, то вводить не нужно. Если не вводили, то введите номер телефона для того, чтобы ваш куратор, Мог с вами связаться. Э, так, секундочку. Да, вот, я делаю паузу. Обязательно, обязательно э, напишите ему, как только досмотрели видеоролик, нажали на конвертик внизу, вот здесь есть конвертик, э, нажимаем ему, пишем там вашему наставнику, привет, я посмотрел. Вот ну, сейчас я тут напишу, привет, я все посмотрел. Смотрел, что дальше. Вот, такого рода сообщения ответили, оставили. Ваш Куратор получит вот такое уведомление от, от чат-бота, и он будет знать, что вы ему оставили сообщение. Дальше вы идете назад, значит, заходите, значит, вот можете нажать «Пройти тест», да, то есть тест заполняете, что конкретно вы хотите, ваши какие-то данные для связи тоже оставьте, все это пригодится, соответственно, чтобы с вами было проще связаться и быстрее вам помочь. Значит, ваш куратор получит запросы, вы посмотрели все видеоролики, первый, второй, третий, потом написали обязательно сообщение, не забудьте, вот, и заходите сразу же к себе в Телеграм. Почему это важно сделать? Потому что там будет ваш чат-бот, которого вы подключили, и желательно с этим чат-ботом уже немножко познакомиться. Значит, вы можете нажать, тут несколько кнопочек, видите, в системе «Форсаж», нажимаем, тут то же самое, автобонус, заработок, кто сколько заработал, какие чеки, Google отзывы, путешествия, раз в году компания делает бесплатный круиз или путешествия, то есть всем сотрудникам. Значит, документы, контакты, приложения, все это можете почитать, изучить, вот эти видеоролики начальные тоже посмотрите, задать вопрос можете, Здесь тоже можете написать что-то подобное, да, я посмотрел, вот так вот, что дальше, что дальше, вот. Соответственно, ваш наставник, он тоже получит вот это сообщение. Вот видите, в портик чат-бот говорит, ваш запрос отправим аккуратно. Личный кабинет, нажимаете на личный кабинет, здесь ваши данные, вот здесь есть кнопочка «Форсаж», нажимаете на нее, это будет редирект, вот здесь пишется ваш логин, значит, если у вас там логин, например, ваш номер телефона или ваша почта, то здесь будет вместо вот этого теста тест будет ваши данные почты или ваш логин. Здесь будет ваш пароль, который либо сгенерировала вам система, либо вы сами себе его указали. То есть это только видно вам. Это только видно вам, поэтому вся эта информация конфиденциальная, она для вас, лично для вас. Здесь настроечки, здесь можете какой-то подарок, посмотреть, да, тоже короткий видеоролик. Просмотрите эти ролики, они тоже важны для того, чтобы иметь представление. Здесь будет подарок для вас, конкретная информация очень важная тоже. Нажмите вот эту вкладочку «Смотреть», и система вам, соответственно, даст эту ссылочку, и вы сможете посмотреть этот подарочный видеоролик, который действительно очень важен. Значит, личный кабинет понятно, с чего начать тоже понятно. Здесь всегда можете нажать на вот эту вкладочку «Кабинет», и автоматически система... Вас направит ваш кабинет, сразу же вы прям спокойно можете туда зайти. То есть ждем ответа от куратора, устанавливаем обязательно программочку Zoom, установите на телефон, на компьютер, вы сможете пройти тест, вы сможете собеседование пройти, обучение безоплатное, проходите все бесплатно, никаких проблем это у вас более чем 2-3 часа не займет. Но это может изменить вашу жизнь и качество вашей жизни к лучшему. Поэтому сейчас, особенно в такое непростое время для всех нас, очень важно использовать время не просто так на какие-то игрушки или на что-то еще, но использовать это время максимально, с максимальной пользой для вас, для вашей семьи, для вашего будущего. Возможность работы для всех. Главное, чтобы у вас, конечно, желательно, чтобы вам было 18 лет, потому что официально можно работать с 18. Вот, желательно иметь свободный хотя бы 2-3 часа в день четко для того, чтобы вы могли работать через интернет. Это все можно делать дома, свободно, вы полностью свободны и ни от чего не зависите. Если пройдете обучение, обязательно все это посмотрите, это очень важно, потому что без него не пройдете обучение, без теста вы не сможете работать в команде. Если сдадите тест, пройдете все, отнеситесь к этому очень максимально серьезно, особенно на обучении, потому что там будет видеоролик, Которая называется «Ваша первая тысяча долларов». Там все нужно будет просчитать, понять, какой процент платит компания, за какие действия, сколько, чего, как, когда. То есть все эти вещи вы должны знать. Без них вы не сможете здесь работать и тем более зарабатывать деньги. Поэтому все внимательно изучите, отнеситесь максимально серьезно, пройдете тест, пройдете, соответственно, обучение, и после этого мы уже сможем с вами приступить к работе. Будете работать в команде, зарабатывать вместе с нами деньги. Все, всем пока, с вами был Эдуард, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, пишите комментарии под видео, если что-то вам непонятно, обязательно оставляйте лайки, если это, видимо, было вам полезно, и увидимся в следующих видеороликах, всем пока.